Расскосим вильнитищу анекдоту, матысит, как берегалас. Жоджу, так, Армуха нахуй? Варо Чепаевос, блядь, не? Пист, Фурмана сейна про шона. О, Чепаев, иди сюда, блядь. Тос отваро. Ну, что, Фурман? Давай, загадку дам, давай. Ну, давай, дай. Ну, Фурмана сакал, грустно. Два круглый, один длинный, кто? Блядь. <coughs> Чепаевос головой, головой. Блядь, не знаю. Жопа? Нет, нахуй, ножницы, блядь. Ааа, еще одну задам. Давай, задавай, нахуй. Антра, блядь, загадки. А? Без окон, без дверей, полный дом людей. Кто, блядь, его с головой вил? Бля, не знаю, ну. Жопа? Нет, нахуй, саку, блядь. Огурец, нахуй. Ааа, пис, ну я его фурман, блядь, Чапаева с парвара, курва, и камери, нахуй, Петька. Петька, иди сюда. Что? Да. Хочешь, загадку дам? Давай, задавай, блядь. <соспит> без окон, без дверей, полная жопа огурцов, Пизда, пенька, Какая то! Пизда опять каковое, блядь. Какая-то хуйня получается. Ну я говорю, блядь, что хуйня, а фурман говорит нахуй, что ножницы.